сыграть в Black Ops в первом. А у меня а, Да, но а... у тебя нету к нему дополнений. Майн клайный карабин. А я а, и э... ман манал в одно место, этот кар. Я лучше сейчас 600 очков на этот, на карабин на м потрачу. М1 один. Пошли первые хедшоты. О, Теперь. нормально, мне меня 60 по было он а, ой, миха... Значит, твое э -э. железо еще не так безнадежно, да? Мне 90. У меня 90. Не, просто когда мы на 9 мая писали, у меня там печаль была поэтому... Ну так а какой? ты не апгрейдил никак вообще свое железо? У меня ремонт идет, какой апгрейд железо. Апгрейд! Ну хотя бы, я не знаю, видеокарту какую дешевую взять. Приколоти досочку. На дв... Она не были Колоти. У меня же у меня же маленький корпус, который у меня Ой. даже плохо питание нет, у меня напрямую в А, а и... у нас тут еще есть из Орудия? Ничего, из... да? В этой да. комнате конкретно ничего больше. Это а та за сколько у нас комнату сдаешь? И... Э -э Закосать. Ой, как хорошо стреляешь, Саша. Вообще в кадре смотришься. Потерпеть. да? Perfect, надо. Эффектно и перфектно. Так. У нас получается тысячу на дверь и э, 950 очков ящик, по-моему. Да. А где усилители? Где бустеры? Не несите твари. Так, они же должны зайти, чтобы они. Да. Они должны Фу, пробраться все. сначала. Ну, что тогда, да. Тогда не будем мять одно место за причинное место. ага. Сундучок. Сундучок. А, вы Ну, сейчас это. Здесь Томпсон на стене и Нет, вот Имба. А, двухстволка, да, да, да, да, да. Это у меня одного 360 очков, я там даже близненько. Я Ну, скоро будет это казино играть. Казино. В одно место этого казино, я, конечно, снайпера щит вот сейчас. Платную зомбака раза три не попал. Мне так. что нравится на этой карте, это то, что ящик никуда не девается. Это вообще чудес. А потом это ищи шо. свиши, вот так. Я пойду, так. наверное, эту комнату постреляю. Постреляй, постреляй. Э, Черти! Черти! Ага! Нет, стоя, здесь Мало а мне, раундов. Я. А их еще мало ходит. Это а, они из... тут еще чер... через стенку могут долбиться. Дают. Ага. О, о, о, о, о, о. сесть туда, всех свинцом угасили. Буквально один хэдшот. А за хэдшот дают больше? Вообще. Ой-ой-ой, <паспаляйте> господи, на? я свинья. Хуй здесь, хуй здесь? Вообще за убийство ножом дают много очков, по-моему, 130. За сотку, по-моему. Hey. Блин, они все к вам идут. У меня вообще никого. Yeah. Они все идут к сальпу, у Пацаны, у вас прорыв сзади, сзади, стыло, Саша, стыло! Бомбарда! Это что называется на волосок от гибели. Он, короче, пробил вот это окно и уже к тебе приближался. Так. Так. Казино. Казино, казино, казино. Гарант, которое. Какая-нибудь хрень попадется. А, ну Мне нет, еще не совсем хрень. Что, Мне мы пол еще... О, гарант, ну это анну. вообще хорошо, гарант, я бы сказал. Магнум это хорошо, но его надо вот пока поберечь. Да. Ну-ка, дай-ка глянуть. Врук, это то о чем я думаю, да? Ой, это вообще жесть, хороший. Ну, раунда до 15-го, а Опс! Ты там взорвись, дать. Бля. Ну, на... ну нахрена этот фаершоу. Так, накинуш. Вот. Ага. Так, нож у нас на как.. Я перепутал кнопки с ножа. Вообще на Е, но у меня на Е, но а так на... На, В. На, на В, да. Где-то что-то лучше. Вон неверный! Где-то что-то ломают. Ой, пт ты дыр, ты дыр, тыдыр! На. На. На, если. Но сука! Опс. Ой. Это вам вот подарок x ты вторая. Х2. Я и не, не был на, на экране. Она только вот появилась. Я никого не вижу. Потому что здесь был... А, нет, еще, нико... еще где-то есть. На, Саш, восстанови окно. Получи очков. Он, наверное, где-то очень медленно идет. Где хоть один с максимум патронов? Okay. Пойду открывать казина. Джой казино точка Самый лучший казино. Да ну док у твоего казино еще раз. Скрываем. Забыл светлый. Так. -то, так, Тони. Саня. Толстарь. Тоже ничего хорошего. Полторы это лучше, чем одна зарядки Полторы, да. полторы. Гигров. А этот столк стоил. 600. Итого... Не, ну все-таки в плюс я вышел Ладно, так уж идут. Патроны обновил хотя бы, да? Это, слышь, черт, а так... Эй, вы чё тут охренели так это проходить? Так, понимаешь? последний магазин. Так, у тебя в можно купить магазинчик. Я достреляю. Так, здесь финю, здесь стоят. Так, здесь, здесь чист, не чистый. ходят. О, я тебя видел. Ой, бля. А да, что я я я я хотел, Так, я пойду томми куплю. Или двух стволочку взять. Двухстволочку вообще огонь машинка. Все, девы, все вам пизда. Демоны. Ой, демоны иди. Так, пойду еще Напугал меня, Саша, сейчас. О, окопное ружо, Ты, короче, мимо пробегаешь, и тут, короче, крик зомби. О! Бам! Бам! Я вас сейчас окопного будут трохей. Ой, у нас прорыв! О, ножи, переходим на ножи. Сюда в жопу. Эх. Что, пацаны, не мило? Ну давай, давай, парень. давай, давай, за... проходи, давай. Да, заходи. Давай, давай, давай, давай. Он садился, ёбка. Ой, кончилось, да? Нет, просто нет из него следующего. Тро тро трое слишком много на один нож. Ой. Вы не прошли каждый в свой интуиции. Так. Ты интуитивно знать, что сюда я очень не иду. Ой, я слышу Виталию. Нет, открыть. не я. Саньку открытие делают. Опять не везет. Угу. Что дали? Мне столько гарантов. Гарант. Опять да. Саша долбят стену. Эй, еп, ты Ой. Ну... <связывай> да <он уже> <связывай> <связывай> Господи, звуки утробные. <связывай> ты <связывай> ты... <связывай> ч, охренел? Вот так, вот так. О, вот-вот-вот-вот-вот. О, о ой! Ч там? Блин, его даже не зацепило. Прострелил бочку, меня. <связывай> Прострелил бочку, меня контузило, а этому хоть бы не понимаю. Ого, воу, воу, воу! Он просто избран. Он не о. О, заряжаемся! Наконец-то Не дайшь жить. Максимум М. Сейчас бы быстро И перезарядку было дойдем. бы неплохо. А то... Так, по-моему, стену дал, блядь, пойду проверю. Стену чини вот. долго. Сука, еще и долбят похуй. Минус два просто. Ты там это головы лишись и сиди спокойно. Ты че? Да ты вот что вот Ого, пацаны, пацаны, два окна целых прорывают. И можно на ножи переходить. А нам далее Да. Беру. Да. Давай. В жопу! В жопу, блин. Оп, я сказал. Эвенталик. И вас, жопу. И вас, жопу. И вас, я сказал. Жопу. И чё, сука? Ты чё в нож не веришь? Смотри в нож. Это абсолютно безопасно. Да, уйди. Так, скривай. Дай пулемет мне. Ёб твою мать. Даже не знаешь вместо чего взять, да? А что у тебя Даже... дробовик и... И Томи. И томи. Ну и вай, в... Да возьми вместо Томи. Ч ⁇ -то, Томи, на стене есть. Так. Ага. Я Долбят я стену. Давай. Давай хорош у, бог, Чё, О, Тоже махнул, да? Махнул, да. Техасские рейнджеры. Так, у нас прорыв а в комнате? с дальней позиции. Аляхубер! Ух ты, блин, промахнулся первый раз. Так, они начинают становиться все злее и быстрее. Но против мажного у них вообще шансов 0. Это имбал. Да, вот двухстволки минус два патрона и перезарядка. Пацаны против магнума вы пройдут. На улице вертолет летит. Ну или самолет я не знаю. Нет, это, это тоже не По-моему, по мне пора в казино сыграть или открыть какую-нибудь комнатку. А можешь и то и другое. Так, я пока тут просто пор. Садись. Была двухстволка, стал обрезы. Да. Так, а мне чего выпадет? Аааа! Чуть-чуть. Ох ты юб. Блин. Мола. Это было. Ой! Ты что-то взял? Да, два енку. О, ё! Черки. Да ладно, и то... Так, я, я вот думаю, где открыть. А, Я, э... я просто взял комнату. Здесь mm. или из той комнаты? ПТРС, О, еще лучше. Мне еще повезло. Наверное, лучше отсюда. Ты че, черт! Че тут у нас есть-то пулемет бар. Шкаф, по-моему. гранат ему вощились. Шкаф со снайперкой. Дробовик на стене и гранаты Вы оба наверху шли что ли Меня, нет я один ушли я один ушли я один ушли да, один ушли. да блин ты прикинет гранаты это вообще позорище такое так О, у нас собрежен, да? Щ... ну да сейчас будет прорыв с двух позиций, мужики. Держу. Сверх. Держу вверх. Держи вверх. Если что, вас позову. Они так, все к вам ты. вниз бегут. Сверху? Да. Етите их тут. Через комнату с ящиком они бегут. Я заметил. Ебал. Тут еще и окошко можно какой же магнул все-таки хороший смысл. к Там вам бибать. Походу мне я тот под себя и Ты взял панцерпал Ну я на панике сейчас был. Панцар он здесь называется, по-моему, да? Ты, ты не... Может, Это ты панциршай? Es... Может, панцирпа? А, давайте... там, Ой! там еще двое, да? Нет. Дайте крутануть нормальную пушку вместо этого говна. Где? О, ну хоть бренд. Бар. бар наверху пулемет, да, продает? Да. да бар, бар, бар, я не помню насколько сколько. Ну, бар 1800. такой он... он за это. на 20 патронов, по-моему, всего лишь магазин. Да, это да. Того, того не стоит. Так, я пойду в казино крутану. Чем мне кажется, через верх пойдут на Ну пта. Отмена. Хувая казино, ну, Да. Галя отмена. Галя отмена. Да шо, все наверх, да наверх. Ой, ой, ой. Ребята. Да? Нам пиздос э, Нет. Они ну, просто.. Все окна разом сломали наверху. Ну, да иди. О, есть. Ой, ядерка красивая. Вот это ты время. Да идеал, меня там пойдя жали. У меня Слушай, все ужасно. Иди ты нахрена.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 А теперь вернулись все ко мне, господи! Они поняли, что ты что там делал. Вон, о, вот это красиво. Троих одной пулей. Это что за у тебя? Дробовик обычный. А -а -а. Ой, ой, ой, ой! Магнум Нет, спасай, это... есть. поломлю? Надо быстро сейчас ящик. Так, мне надо реально накопить на что-нибудь. Ай, я, вот. я. Господи, по господи, прости. давай нормально что-нибудь. Почти программу минимум выполнили. <связь> <связь> <связь> так, теперь мне надо сыграть, прикройте. Подожди, там должно пропасть предыдущий Да, признавь. вот жду, все. <связь> Ч ⁇ там происходит? То он страдает на улице. Сзади! Дыхай, дыхай, дыхай. Так, Тут оживляют. Тену ломают. ломают. Сейчас сделаем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А? Блин! Санек, нужна помощь! А вы охренели баный Прикрой! рассвет! Эй! Садись, сзади! Переходим. Слушай, трое сзади у тебя. Ой, ни хрена На тебя, Блин. Ой, мамочки. Так, Саша, Саша, Саша, у нас очень плохая ситуация. Рыс ⁇ До стреляй уже. Я еще так упал, что не могу вам никак помочь. Где нет? был с Какой И... Блин, у меня все заряжается, мужики. Все. Да, ее про Так, отступаю в эту комнату. Хорошо, Виталий, тебе с тобой. Уже. Так, заряжаюсь. Да, да? Патроны! У <связывая> меня хочет... а не дамо! Ай не даму Максим будет подпал! На! На! Я вот этом. Это жопа! Это хор... Сзади, хор... Саша, сзади! Сейчас я его пристрелю! Да я слышал его вот сзади! У-у-у! Вот это задница так, сейчас... Я... Yes! Вот, сука, везуча. Это красиво. Зат... Yep. <laughs> и он просто банкрот. Yep. Yep. Мы здесь надолго. Мы здесь надолго, пацаны, надолго. Магнум, пулемет Браунинга и лучевое оружие. Блин, мне надо что-нибудь вместо обреза, срочно. О. Фу, амо! Пуляма, пуляма, да. Я в этот момент стрелял. Пацаны. Да ⁇ па, красота. Что дали? Спрингфилд. Ну вообще не то. Где и зайти что такое, привык? Так, а я бежала. Я... Или зади Саня, или зади Винни. Сзади меня, я возле окна сижу. Ух ты, э, э, слышь? Бляха, Саня, прикрывай нас. Нормально? и воскреситься. Все, Фу, благодарю. Сейчас их нам со всех сторон покруть. Я на КТ. Они тоже. Э, я только починил окно, что за вандализм. Ее так, за э, КТ. Ой, Саня делает грязь, кулимилку. Нахрен nah вас всех. Давайте еще покрутим. Держаться, морпехи. <связывающие> <связывающие> а, нет, такого я не буду брать. Уже брали. Спасибо. <связывающие> <связывающие> <связывающие> <связывающие> благ... Благодарю. Надо, надо успевать чим. Да смысла уже нет. Надо это, когда волна кончится делать. А смысла нету, когда она кончится этого делать. О, слышь, какого а ты не... сделал? Сквозь окно прошло. Да, заделанное причем уже. А он такой. Да, полпоинча, ребят. Ага. Бабль, очень хорошо. Бубль-бубль. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ой, нихрена тут. Да пта прикройте! А что, у тебя кончились это? Нет, у меня перезарядка. Ох, ты японский Так, я в казино. Перезаряжаюсь. Мне да. надо срочно что-нибудь вместо Спрингфилда. Давай, казино. Не, мне мой набор пока нравится. Казино. О! Блин, вот это... я дайте мне пулемет. Вот а? это другой разговор вообще. Дайте мне пулемет. Это сам возьми такое. Где-то они орут ломают. Кстати, а МП-40 не такой плохой вариант. Ага, но не на этой волне. Йопс Дэй. Йопстер Дэйви, пацаны, прикройте, я на перезарядке Ты где? А. I'm revolved. Не понял. Понял. Да ни хрена вы тут умный нарисоваю. пустой, пустой! Саша сзади! Оо, -о -о, Майнгары был данила я крыс. Опа! Саньку тоже лучше мд выпал, а он молчал. было как немножко не до этого. Виталик сзади идут. А, что? -то... Блин, нет, тоже.. Пулеметик вместо блин. Который можно О! Пустой! Ай! Это ч? А ч не на всех сработало? Она срабатывает, Может, да? да, только внутри, по-моему. Ай, блин. блин! Да ты в жопу! Я перезаряжаюсь, у меня штук патронов. Ахтун уже богат и Уже деньги девать некуда, да? А я знаю. Тебя не бьют, тебя не Я на прикрытии. Они дружат. Ох, ёпти. Зади, бегай, бегай. Ахтух! Ахтух! ахтун, ахтун. Я хидралиста. Сверх на пол свет. Все. А, пустой, пустой, пацаны, пустой. Сусть, пустой! Вот и все. Успел. Блин, мне попасть... Мне попасть лама. можно в казино взять вместо Магнума? Учи Нихуя. Понял. А, ой, тебе тоже поздравляю. Так, мне надо. А, я давай. не знаю зачем, но я открою шкаф. Чтобы Там увидеть снайпер. снайпер. Ай! И я только что поступил как настоящий лох. Ты взял снайпер? Да, я не, я думал, что просто шкаф открою, а она мой пулемет заменила. Сзади! Я к вам на второй этаж. Слушай, ты прижигай, Саша сзади! О, моментальная смерть! Давай, самому. давай, давай, воскрешай! Всем ножи тебе бесплатно за мой счет, ножи, ножи, всем ножи в голову бесплатно. Идите сюда. Виталий просто. Да е! сейчас погоди. Я тут это. Да ее простота. Вы ч ⁇ Поблюдаем, мы режим, обожремся и лежим. Мы бежим! у не гребаный перезаряд. Я тоже... Да? Нет, еще не умер. Я успею, успею. Нет, не успел. Блин, а мо багажство уберет, а у меня столько оружие стоит. Не, если мы тебя сейчас воскресим. А, нет, ты, наверное, пропадет, Санёк. Мы его не воскресим. Я уже убил Да, его парасетэ. Почему я профукал свой пулемёт? Нахрен ты вообще в этот шкаф полез. Слишком много денег хотел посорить. У меня сейчас кончится мавном. Плёхо. Денежный. Ой, Сань, это В грубой форме. ты живой, живой еще, стреляй Я пострадаю, сколько смогу. Все, нет боеприпасов у меня. Ой, их два. Да брось ты его. И тебя брось. Ай, Саша, держись! Нет аплодисменты просто браво это лучшая наверно за последнее время здесь игра на этой карте я почти